Как оцениваете сегодняшний матч? Нормально. А как вы оцениваете? Ну, обычно журналисты дают оценку. Тренер просто анализирует. Понимаете? Нормально. Ну, товарищ, на качество игрока, ну я думаю, что повлияло. Почему? Потому что, как вам объяснить, игра на синтетическом медленном поле это не совсем. Игра на земле. Совсем разные игры, разная психология, разное, ну скажем так, все разное. Ну, как я когда-то назвал, говорю, синтетический футбол. Вот он сегодня был, в принципе, на синтетический похож. Поэтому весенний синтетический футбол. Спасибо. Еще вопросы? Во втором тайме так вот, ну, видно, что поджали соперника вот к воротам. Это вот, почему не удалось забить вот чего человека последнего? Чего не хватило? Ну, Поджали это ж не значит, что ты, скажем так, забиваешь. Поэтому ты контролируешь мяч, но соперник плотно сел и все время перекрывал зоны. Знаете, хорошо перекрывал, надо отдать отдохнуть, зоны. Хотя мы немножко торопились. Хотя с поиском этих зон. Поэтому так. И э, как бы немножко давление, такое, то, которое мы оказывали, ну, скажем, в центре поля, э, значит, вот за штрафной не воплотилось. С давлением еще есть такое понятие давление штрафной. Понимаете? Давление штрафной, ну, как бы это нам не получилось сделать. Спасибо. Mm -hmm. Еще вопросы? Все? Спасибо. Все, спасибо. Спасибо.